Путин поддержал преступный режим Лукашенко не только автозаками и ручными пропагандистами, но и полтора миллиардами долларов. Естественно, белорусскому диктатору деньги выделил Путин не со своего кармана, а с налогов российских граждан, то есть каждый россиянин сбросился Лукашенку на защиту его режима. Полтора миллиарда долларов – не маленькая сумма. Можно подумать, что россияне пухнут с жира и помогают всем, кто попросит поддержки, даже не разбираясь, на что их просят. И вернуть ли им эти деньги вообще? Но что имеем на самом деле? Господин президент, помогите нам! Хрен Просто эпическая битва произошла в Ростове-на-Дону за просроченную колбасу. И все это уж точно не от сытой жизни россиян. Или как вы думаете, могло бы такое произойти где-нибудь на западе, где топчат землю так званые натовские сапоги? Напишите об этом в комментарии. Тем не менее, сегодня Россия – это богатая страна. Я хотел бы вас поблагодарить. Путин выделил эти средства, преследуя две цели – Первая цель – это сохранение своего собственного режима и на примере Белоруссии не показать самим россиянам, как свергаются диктаторы, власть которых казалась бы неоспоримой, особенно учитывая массовые митинги, проходящие в Хабаровске. Вторая цель – это еще больше приручить Лукашенко и в дальнейшем манипулировать им в своих личных интересах. Из сведений телеграм-канала Nexta а стал ясен мотив полета диктатора на поклон Путину в Сочи. Полтора миллиарда долларов – это приблизительно та сумма, на которую сократился золотовалютный резерв за месяц после выборов. Сегодня и вовсе стало известно, что за последние месяцы отметились худшие показатели для банков по вкладам за все время. Многие банки находятся на грани банкротства. Именно для этого диктатор решил выпросить подачку, чтобы оттянуть крах всей финансовой системы хотя бы на октябрь. Он не случайно упомянул кредит, который Россия в ближайшее время планирует предоставить Белоруссии. Стоит понимать, что российские кредиты просто так не даются. В ближайшее время Лукашенко, скорее всего, начнет внушительную распродажу государственных активов, а возврат долгов попытается повесить на карманы простых белорусов. Светлана Тихановская заявила Путину о том, что что бы он ни принял и о чем бы не договорился с Лукашенко, это не будет иметь законной силы, а все договоры, подписанные Лукашенко, будут пересмотрены новой властью. По ее словам, граждане республики отказали Лукашенко в доверии и поддержке на выборах. Россиянам стоит помнить, такую поддержку Путин оказывает не братскому белорусскому народу, а сумасшедшему диктатору, который сам этот народ и топит в крови. Простые белорусы никогда этого не простят. Все долги и кредиты возвращать должен лично Лукашенко и его прикорытники за свой счет. Также она добавила, что очень сожалеет, что российские власти решили вести диалог с диктатором, а не с белорусским народом. Также стало известно, что Россия планирует провести военные учения на территории Белоруссии. Поэтому, скорее всего, в ближайшее время мы увидим еще больше людей с дубинками без опознавательных знаков с российской пропиской на улицах Минска. Кстати, рекомендую посмотреть видео «Беспредел ОМОНа в Белоруссии», на которое YouTube остановил ограничение 18+, из-за жестких, но правдивых кадров о том, как ОМОН и тетушки Лукашенко с дубинками пытаются пресечь мирные демонстрации. Кликайте на подсказку или на ссылку в описании под этим видео. Подписывайтесь на канал, оставляйте ваши комментарии и поделитесь этим видео с друзьями. До встречи в следующем выпуске. Yo, I told the rap to 30, it's a rap. I turned 30, woke up early, wrote a rap. Uh. The photo snap but the mocha Cadillac's. from a wax spinning. The niggas know the track, yo. They know the black match the gold with the black. Man, I lack like how my soul sounds folk 'cause of that. Uh. Gold chain, all he need is the dope name. The dope game, one of the slang.